Девчонки в зоне вещания проекта и я, Юлия Рыж. И сегодня я встретилась с профессионалом, который зарабатывает на видеостоках, Андреем Сосняковым, и мы сегодня поговорим, как, имея просто камеру, начать зарабатывать. Андрей, привет. Привет, Еда. Скажи, пожалуйста, вот смотри, многие не знают, что такое видеостоки. Uh -huh. Вообще расскажи, что это такое и для чего они предназначены? Uh -huh. Это нужно студиям, которые монтируют рекламу, снимают какие-то передачи, любой видеоконтент. Им нужны какие-то определенные ролики. Например, как распускается фиолетовая ромашка. И, соответственно, не у всех есть возможность это снять. Они заходят в интернет, выбивают э, в поиске фиолетовая ромашка. Фиолет, да. И, соответственно, выбирают то, что им подходит, и покупают. То есть, получается, это такой ресурс, на котором люди, которые имеют там фотоаппарат, видеокамеру, размечают свои ролики, и есть люди, которые приходят на этот ресурс для того, чтобы их купить, правильно? Да, точно так же, как с фотографиями фотостоки. Ага. Угу. Смотри, вопрос. Я сказала в начале видео о том, что любой человек, имея камеру, может зарабатывать на этом. Правда ли это, и что для этого нужно сделать? Да, ну, чем лучше камеры, соответственно, тем лучше. Лучше всего это зеркальный фотоаппарат. Обязательно нужен штатив, как минимум, чтобы... Ну, с рук снимать нельзя. Угу. Вот, в принципе, такие минимальные требования, с которых уже можно начинать зарабатывать. Смотри, что нужно снимать? Угу. Потому что многие, например, «Ой, ну я же не, со звездами не общаюсь, то есть я, например, звезду не могу сейчас снять, а uh -huh. самое лучшее, как это, кто-то там упал, кто-то там что-то uh -huh. сделал». да? Ну, представление людей. Давай развеем этот миф и действительно скажем, что востребовано на этом рынке, что нужно снимать. Да, снимать нужно людей. Это какие-то жизненные ситуации, там ситуации бизнес, тематика, спорт, здоровье, семья все, что происходит с людьми, все, что может понадобиться для чего-либо. Смотри, а, вот я знаю, что на, на стоках, которые распространяют фотографию, там какая ситуация, что нужно иметь разрешение на выставление этого фото, потому что на фото человек находится. Да? Вот скажи, э, ну, вопрос, да, здесь ли нужно разрешение? Потому что я могу снять какого-нибудь тайца, или я могу снять какую-нибудь там, ну, ту же самую звезду, да, и а -а -а. нужно ли мне подкреплять разрешение что я имею право это продавать? Да, здесь два варианта. Во-первых, э -э, релизы модели точно такие же, как для фото. Там э -э, одно слово меняется, фото на видео, и все то же самое. Вот. И можно, конечно, снимать любого человека, но если у вас нет разрешения письменного, то оно попадает в раздел «Новостной». И это видео может быть использовано только для новостей, соответственно, у вас... Намного меньше будет шансов, что его купят. Как получать тогда разрешение? Вот, например, да, вот я сейчас увидела, как ребята играют в футбол, да, например, uh -huh. я хочу это заснять. То есть я снимаю и дальше иду за разрешением, либо я сначала договариваюсь, uh -huh. и только потом я ну, ну, приступаю к съемкам. Это зависит от ситуации. Если у вас какая-то специальная постановочная съемка, там, костюмированная что-то, допустим, то, естественно, заранее все это делается. Если вы случайно что-то сняли, то вы можете подойти... Показать бумажку, там все написано. Тайскую? На тайском? Ну просто Нет, есть. на английском. На английском. То да, есть... да, да. А где взять тогда такую бумажку? Или это просто... В... Ну, Штат вообще, в можно найти в интернете, можно найти в моей книжке uh -huh. про видеостоки, да. Мне каждый день пишут вопросы в соцсетях, и вопросы очень часто повторяются. Я все собрал и написал книжку, и ее можно найти на моем блоге. Ну, это понятно. Там да? же есть... Uh -huh релизы э, с образцами заполнения все доступно и понятно понятно, хорошо, еще тогда вопрос смотри, но ну, ты сейчас находишься в путешествии, да, ты путешествуешь ты зарабатываешь именно, ну, путешествия таким mm. образом, да а, скажи, вот ты как берешь, ну, сюжеты, То есть, как ты их придумываешь или что-то делаешь? То есть, здесь со спортом напряг, да, со звездами напряг, там совсем... В общем, все, что ты перечислил в путешествии, практически это напряг. Тогда что снимаешь ты? Большинство моих материалов, это уже отснятые ранее коммерческие съемки. В моем случае. Например? Поскольку я работал видеооператором, например, мы снимаем балет. Ага. Я беру куски этого материала и выгружаю на сайт разрешение разрешение там есть Это моменты, разрешение. что если человек не узнаваем, то разрешение не нужно. А. Если я вижу, что очень хороший футаж получился, то я, конечно, пойду к этому человеку и спрошу. Ага. Ну то есть ну, нет, просто ты сейчас же находишься ага. в путешествии, поэтому я конкретизирую именно вот здесь. То ну, есть ты выбираешь те моменты, угу. когда Лицо неузнаваемо, правильно? Может быть, ты там удаленные съемки, еще да, что-то, да, да? да? Ага, понятно. А еще, помимо этого, может быть, ты используешь какие-то природные дары, я не знаю, там, как упал апельсин. Да, это таймлапсы, там звездное небо, как рассветы, закаты, как летят Покупаем. облака, это все покупаемо, но лучше покупают людей, конечно. Людей, люди больше востребованы, да. да, правильно? Да. А, окей, а, я знаю, что очень многие, например, интернет магазины, они размещают на своих mm -hmm. сайтах не обзоры даже ну просто чтобы человек посмотрел да например покупать вот аппарат как он выглядит uh -huh. в 3d то есть если uh -huh. кто-то покрутил его повертел uh -huh. такой материал можно продавать? нет логотипы нельзя их модераторы не примут если какой ну там допустим Canon. у меня на майке написано кену то такое видео не примут ага то есть это получается по любому должно быть обезличено да uh -huh. то есть либо опять-таки либо опять-таки новостное ага да и меньше покупаем. Да, да, да. Ясно. Хорошо. Тогда э, основные вот э, характеристики, да, что uh -huh. нужно. Пример, давай фотоаппарат, какого uh -huh. там разрешения, что нужно, чтобы, ну, просто uh -huh. девушка сейчас сидела и говорила, uh -huh. так, у меня есть то-то-то-то чек-лист, uh -huh. да? Да, да, Я могу начать. Самое смотреть. простое. Любой зеркальный фотоаппарат там от начального уровня, допустим, Canon 600D, uh -huh. штатив достаточно там китайский за 500 рублей. И в принципе все. Там Свет. китовый объектив не, не, обязательно. не обязательно, можно утром вечером снимать и все будет хорошо. Далее надо понимать, что в принципе пользуется спросом, потому что очень много начинающих. Они, узнав эту тему, выходят на улицу и снимают как листики, колышется на ветру, делают подобных пять футажей, выгружают и ждут, что они станут миллионерами Миллионер. завтра. Соответственно, это, это исключено, и люди расстраиваются, начинают и, думать, не работает. Что, да, что все это обман, угу. и забрасывают это дело. Смотри, хорошо, но тогда еще раз, требуется снимать людей, да? да? Хорошо. А может быть какие-то определенные, там, ну, я не знаю, вот ты говоришь про балет, да, может быть еще что-то интересное, например, как дергается глаз, я не знаю, там, какие-то детали именно тела mm -hmm. интересуют, что? Есть. Не берем порно. Да. В принципе, можно зайти на сайты, где это продается, а -а -а. и на некоторых есть даже статистика, что купили в этом месяце что больше всего купили uh -huh. в этом месяце. И уже можно составить, ну, что пользуется спросом. Перед праздниками, например, если там у вас через 2-3 месяца День Святого Валентина, то берите, наряжайте друзей там, в какие-то романтичные образы и заставляйте там. Да, стрелять, да? стрелять друг на друга, целоваться и прочее. И, в принципе, это все. Под будет. праздники тоже работает. Да, обязательно. А какой рынок? Кто покупает? Иностранцы русские Иностранцы, для кого? Да, Иностранцы. Да. То есть снимать да. лучше вот без слов, просто э, как-то. Да, звук там? вообще отключается, звуковая дорожка. Угу. Звуковая дорожка да, звук отключается. Нет. Сколько по сколько минут должны быть съемки? От 5 секунд до 30. Ага, не больше. То да. есть, ну, в принципе, это совсем. Да, но это не значит, что вы. Там, допустим, одели в ангела, дали лук человеку, сняли 5 секунд и закончили на Раскадровка этом. Раскадровка какая-то нужна, то есть имеется в виду, что ну, он вот натянул, да. дальше следующий кадр, что угу. он там укрупняется, там стрела или угу. что То, то есть все-таки Лучше всего нужен, нет, монтаж недопустим. А -а -а. Все продается отдельными сценами. Например, вы берете того же ангелочка, вы снимаете общим планом, как он натягивает. Ага. Там стреляет, да? Берете крупный план его глаз, как он там щурит один глаз, вторая сцена. Третья сцена, как там стрела, например, крупным планом Полетает, полетела. Да? да, там четвертый это общий план, как она в кого-нибудь воткнулась. И там еще один фрагмент, это как человек с воткнутой стрелой падает, и у него там сердечки из глаз полетело. На этом одном сюжете мы можем заработать пять раз. Ну, я имею в виду, 5, но... Да, допустим, вы делаете там 7 вот таких кусочков видео по одной тематике, вы их выкладываете, и это все начинает, ну, если вы востребованную тему сделали все это начинает продаваться бесконечное количество раз угу. там есть футажи которые у меня э, купили там 40 раз например ну, смотри не обязательно например что взяли первый монтаж когда он натягивает стрелу да ой не монтаж видео да, да. да и взяли там его глаз ну, нет, они скорее обязательно... всего два купят например а ну а у них всегда будет выбор да. и в принципе это Хорошо, сколько стоит примерно, берем uh -huh. просто, да, от и до, назови вот именно сюжет, mm -hmm. не да, сюжет. Да, а... да, да, их на самом деле несколько сайтов таких топовых, которые все это продают, и цены на них отличаются. Например, на одном вы цены выставляете сами, минимум 10 долларов. И, 10 долларов за маленький кусочек Да, за один кусочек И цены доходят, вот, если смотреть статистику Есть типа 500 долларов за вот кусочек там, 10 секундный Продается видео У -у -у. Вот. Как бы цену в данном случае вы сами выставляете На другом сайте цена зависит от разрешения видео Если это Full HD, то это, например, 70 долларов за фрагмент Если это для веба там, 320 точек То там, например, это стоит... там. 5 долларов. Я сейчас конкретно... Ну понятно, скажи, тогда uh -huh. получается по характеристикам, что uh -huh. нужно снимать. То есть HD либо этот... Нет, а снимайте максимально, на что у вас способна ваша камера. Uh а, -huh. камера, все ясно. Да, да, да, да, да, да, да. Ясно. А, ну окей, такой uh -huh. больше вопрос. Сколько uh -huh. зарабатываешь ты только uh -huh. на видеостоках? Uh -huh. Неважно, там один, два, сколько uh -huh. ты вообще в общей сложности зарабатываешь? Uh -huh. Вообще до 800 долларов, там плюс-минус, тоже uh -huh. зависит, опять-таки, от сезонности, от э, того, к чему uh -huh. ваши видео подходят. Например, если там... У меня серия спортивных видео, там на коньках ребята катаются. Соответственно, они летом не продаются, они продаются зимой. Ну, тут очень много факторов таких, которые влияют на то, сколько у вас будут покупать. Угу. Опять-таки влияет фактор, насколько часто вы будете выкладывать. Чем чаще вы выкладываете, тем вы в рейтингах выше и в поиске вашей работы. Ну, тут как, ну, понятно, как, как и везде, SEO оптимизация да. работает. То есть и все оптимизации тоже нужно устраивать для каждого видео? Да, там каждого файлика дается имя, описание и теги прописываются. Опять-таки вы можете сделать гениальное видео и плохо оптимизировать, и никто ваше не увидит видео. Тогда скажи мне еще, а как часто нужно выкладывать ролики, чтобы получать вот 800 долларов, ну, грубо говоря, да, в месяц? Ну, тут вопрос, он такой неоднозначный, да. сколько? нужно тратить uh -huh. на это все. Вот, например, девочка, офисный работник, да, может ли она устраивать себе доп, да, uh -huh. пусть она очень сильно увлекается видеосъемка uh -huh. пусть она uh -huh. там любит фотоаппараты и просто uh -huh. как хобби устраивать. Uh -huh. Сколько ей часов, например, и понадобится там uh -huh. в неделю, в месяц? Я вот на там... своем примере ну, расскажу, давай. как давай. это было у меня. Я когда начал этим заниматься, я просто сел и, допустим, дня четыре я сидел и разбирал свои архивы. И просто их обрабатывал и выгружал, обрабатывал и выгружал. Это, наверное, было самое большое такое время, что я затратил. Далее я забросил это там, на пару месяцев все дело. Когда я зашел и увидел, что у меня там пару продаж, и я там долларов пять заработал, то воодушевился, начал еще. Но ну, на данный момент у меня в месяц там, я выкладываю... там Тучек 10, это в лучшем случае. Угу. Вот. И доход вот и идет. Он, он Да, он не падает. Причем там с одного из э, сайтов мне пришло сообщение, что Андрей, вы не выкладывали видео уже 11 месяцев. Не пора бы вам. Уже что-нибудь да? выложить, да. да? Да. Понятно. Хорошо. То есть, получается, если есть запал, если есть стремление, Можно желание. очень быстро достигнуть ага. результата. То есть, например, вот я решила, все, надоел офис, сваливаю, uh -huh. да? А, ухожу, ухожу в никуда, есть камера, начинаю снимать. И, то есть, uh -huh. в принципе, можно, ну, я так думаю, что где-то для раскрутки все-таки 2-3 месяца нужно, Нет, да? обязательно. То да. есть, равно это не будет, yeah. так, сегодня выложил, завтра тебе не. На деньги. многих сайтах вы даже раньше не сможете получить поскольку проходит время пока видео пройдет модерацию ага. после этого пока оно появится уже в базах на сайтах соответственно пока деньги заработаются и вывод опять-таки денег занимает три месяца вы точно денег не, не вряд ли, Но, -то то есть нужна лица. подушка безопасности примерно на три месяца а дальше уже все зависит от того, насколько ты вот этим да. горишь и м, хочешь этим заниматься. Но, в принципе, в путешествиях это, этим можно заниматься, зарабатывать. И, да, и особенно исполнить. если есть активные, веселые друзья, которых можно Вау! попросить да, что-нибудь сделать. Вот. Соответственно, нужно изучить там, правила композиции, да, чтобы не снимать, чтобы делать красивое видео. Уметь обращаться с камерой. Ну, то есть почитать чуть-чуть все-таки правится. Ну, все. обязательно mm -hmm. надо, поскольку все-таки много профессиональных видеоператоров, которые этим занимаются. И, и, и у которые... них все это красиво очень получается. Хорошо. Смотри, а свадьбы? Свадьбы, да, тоже. Тоже прибыльно. Да. То есть те операторы, которые занимаются свадьбами, если они получают разрешение, они спокойно могут да, выкладывать конечно. это. Отлично, супер. Я думаю, что для тех, кто сейчас меня слышит и тебя, да, они сейчас просто вау, все, я ухожу с работы я зарабатываю на свадьбу. Да. И плюс зарабатываю еще на продаже их видео. Да, хотел бы тут особо подчеркнуть, что каждый видеооператор обязан просто этим заниматься, потому что у них есть видео, есть техника, им просто нужно потратить пускай неделю, да, вот если там, неделю обработать какое-то количество и будет пассивный доход идти, например, да, чтобы выйти там 200 долларов, да, сейчас 15 тысяч, грубо говоря, да. чтобы зарабатывать эти деньги любой видеооператор может поработать, например, неделю, да, и получать эти деньги потом просто пассивно, например, чтобы заработать эти деньги на аренде там, недвижимости той же, да, это будет нужно месяц иметь. Это нужно иметь квартиру, которая да. будет стоить миллиона два с половиной три, чтобы получать эти же 15 тысяч. А тут вам надо потратить всего лишь там неделю-две времени. И, и все. все. Да. Спасибо большое, Андрей. Я думаю, что, девочки, если у вас есть такие же веселушки в своем обществе, как я, вы спокойно их поднимете на раз-два-три, они сыграют вам любого купидона, и вы будете зарабатывать. Uh, так что начнете путешествовать. Uh, с вами был проект и я Юлия Рыж и Андрей Стесняков. И до скорых встреч. Пока-пока. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц. Жми на картинку и жди пошаговую инструкцию.